Небо висит, как свинцовый большой дирижабль. С мальтовых лужах флотилии палые листвы. И дирижируют серый угрюмый ноябрь, Ритм задавая кивками седой головы. Из чьих-то окон доносится бархатный блюз. На колченогой скамье позабыта тетрадь. И на холодном листе реет чьё -то ⁇ люблю ⁇ И недописанных строчек, Несметная радь. Четко чеканит стакатта на зойливой дожде, Смотрит, мигая фонарь, Желтым глазом совы. Как же не верится в то, что меня ты не ждешь? Как же печалит меня, что теперь мы новы.